Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и сегодня я вам расскажу интересную тему. Как вы уже поняли, название видео будет о уходе и лайфхаках за вещами, а также и хранение. Если вам интересно это видео, продолжайте смотреть. И первый совет, конечно же, от джинсах. Чтобы они не растягивались, сушите их штанинами вверх особенно быстро изнашивается нижнее белье поэтому чтобы продлить ему жизнь нужно стирать его вручную и в теплой воде или же в стиральной машине на деликатном режиме используя для этого специальный мешок для белья также девочки не забываем застегивать крючки иначе они могут порвать вашу деликатную кружевную ткань вещи и шелка очень привередливы. чтобы они прослужили вам дольше просто после стирки заверните в плотную ткань и немножечко отожмите воду а для сохранения цветом, прополощите в холодной воде с небольшим количеством уксуса. Чтобы на свитере не появились карточки, его следует стирать с изнанки. Ну а если не помогло, пройдите специальной машинкой, или же обычной бритвой. Старайтесь всегда застегивать все молнии на изделии, но ну а пуговицы следует застегнуть, чтобы они не оторвались при стирке. Забудьте о хранении трикотажных вещей, таких как кофт, свитеров и маек на вешалках. Их следует хранить в сложенном виде и на полке. Если же вы решились на стирку пальто в домашних условиях, старайтесь не выжимать его, чтобы избежать деформации ткани. Промокните его полотенцем и положите на гладильную доску до полного высыхания также поступайте с изделиями натурального кашемира и шерсти. Обратите внимание на то, как хранятся ваши сумки из натуральной кожи. Их следует хранить в текстильных мешках, а не в пластиковых пакетах. Для приятного запаха в шкафу вы можете поместить специальный мешок из сухих цветов и трав, или же заменить обычным душистым мылом. Этот лайфхак будет интересен многим, особенно тем, у кого есть Дети. И это о растянутых коленках, на брюках и также джинсах. Как же избежать этой деформации? Положите штаны на гладильную доску. Также предварительно смочив деформированную ткань. Возьмите небольшой кусочек длинной ткани, положите на эту ткань и проутюжьте очень нагретым утюгом. Утюжить нужно со стороны края к центру. Замшивая обувь самая капризна в плане носки, как вы знаете, да? И чтобы убрать царапины и какие-то потертости, просто воспользуйтесь зубной щеткой, но она должна быть жесткой. Этот прием работает и с другими замшевыми вещами, такими как юбками, куртками, сумками. Жирное пятно замши убираем с помощью обычного зубного порошка. Ну а с другими загрязнениями с помощью резиновой щетки и пара. Не забывайте главное, на любой одежде есть этикетка с правилами ухода за изделием. Не экспериментируйте и тогда вещи вам будут служить долго, сохраняя ваше время, деньги и хорошее настроение. Подождите 5 минут перед тем, как надеть свежевыглаженную вещь, иначе она снова помнется. Вы знали, что лакированную кожу можно очистить при помощи моющего для стекол? Оно не только скроет мелкие дефекты, но и вернет былой блеск. Пятна от красного вина на одежде можно удалить при помощи белого вина или же газировки. Чтобы на футболке не оставались пятна от пота, перед тем, как вы ее будете стирать, обрызгайте ее небольшим количеством лимонного сока. Перед стиркой обязательно выворачивайте вещи. Благодаря этому они не будут у вас садиться, изнашиваться и выцветать. Быстро погладить воротничок на рубашке или же блузе можно при помощи утюжка для волос. Ребята, спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Мы с вами увидимся уже в следующем ролике.